Третья тема сопровождает первые две ⁇ медицинское здоровье и эволюционное здоровье, и природное здоровье. Тема актуальная. Приглашаем ребят. Пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на одну из самых значимых тем, как мы считаем, это природное медицинское здоровье. Предлагаем вам погрузиться в эту тему. С вами будет вещать я, Стрелкова Сабина. Десниченко Анастасия. Сырыцкая Анастасия. Пересветов Ярослав. Смирнов Лев. И Никита Синицын. А вы знали, что британские ученые проводили опрос на тему, что чаще всего желают на Новый год? Как видно по статистическим данным, 78% опрошенных желают финансового роста. 60% желают встретить свою вторую половинку, 50% опрошенных желают благополучия и 99% желают здоровья. Актуально ли для вас здоровье и что значит быть здоровым человеком? Сколько стоит быть здоровым в наше время? Опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, можно выделить 4 фактора, влияющие на здоровье человека. К 50% мы можем отнести образ жизни – к 20% относится генетика, к 20% также относится и экология. И только 10% мы можем отнести к медицинскому обеспечению. Как видим, медицинское обеспечение составляет только 10%. Но какие удивительные цифры вкладываются в медицинское здравоохранение. Только в 2021 году медицинское здравоохранение Российской Федерации было вложено 5 триллионов 660 миллиардов рублей. Тогда как в нынешнем году еще красивее сумма 5 триллионов 200 миллиардов рублей. И вы только задумайтесь, это только 10%. Если говорить о статистике различных стран, то год считается как год, бюджет считается за 5. Это только 10%. процентов. Задумайтесь. При этом, что и 10 лет назад, а то и 20 лет, и можно уходить еще в далекие времена, рост заболеваний не снижается, а наоборот показывает космические цифры. Как вы видите, это из диаграммы. Более 100 лет назад на территории России функционировала 4791 аптека, так как в одной Москве только насчитывается более 4757 точек. А во всей России насчитывается более 67 296 аптечных точек. Только задумайтесь об этом количестве. Как мы видим, статистика продаж мирового фармацевтического рынка возрастает ежегодно. Увеличение расходов на медицинские задачи не разрешает вопрос с уменьшением роста числа заболеваний. То есть мы видим совершенно обратные связи – рост заболеваний и рост бюджета. Для бизнеса это, естественно, хорошо тогда как для человечества, это наглядно продемонстрированная нам статистика катастрофа. Естественно, чиновники медицины видят данный расклад, ну либо делают вид, что они его не видят, хотя сами же являются заложниками этой ситуации. Мы видим, что огромное количество денег вливается в медицину. Но медицинская статистика вещь упрямая. Здоровье это больше не становится. Но что же она предлагает на сегодняшний день в решении проблем со здоровьем? Хочу обратить ваше внимание, что мастер дал термин «природное здоровье». Но мы привыкли к понятию здоровья, которое завязано на медицину. Но это не пересекающиеся понятия. Они не могут между собой встретиться. Задача медицины — лечить больных людей. И понятие здоровья в медицине значит от противного. Если не больной, значит здоровый. На сегодняшний день более 20 определений, что же такое здоровье. Но когда так много определений, это говорит о том, что медицина сама не знает, что такое здоровье, не может определить конкретно. Медицина занимается лечением, врачей так и обучают. Нужна ли нам медицина или нет? Конечно же нужна. На сегодняшний день человек не может прожить без медицины, без каких-либо инструментов. Сейчас мы рассмотрим, какие же варианты помощи нам предлагает медицина на сегодняшний день и в ближайшем будущем. Все мы знаем, что опорно-двигательная система разрушается, так как организм выстраивается не по силовым линиям, а выстраивается по законам реалий. И на это мастер говорит. Вы молоды, пока ваши суставы пружинят. Многие из нас слышали про артроз. Это состояние изнашимости суставов. Это характерно для взрослого человека. Но на сегодняшний день это проблемы и молодых, как и проблемы в позвоночнике. То есть тело быстрее изнашивается. Но здесь медицина нам предлагает различные виды помощи. Например, из собственных клеток хряща пациента по специальной технологии в лабораторных условиях выраживается хрящ нужных размеров и пересаживается. По данным Всемирной организации здравоохранения, психическими заболеваниями страдают более 400 миллионов людей на планете. В западных странах каждый седьмой человек либо подвержен этим заболеваниям, является либо параноиком, либо шизофреником, либо подвержен депрессию и алкоголизму. К 2025 году депрессия будет главной причиной трудовых потерь в мире. Задумайтесь, сегодня уже 2022 год. То есть до реализации этого прогноза осталось совсем немного времени. Во всем мире от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек. Но ученые разработали решение и этой проблемы. Ученые Калифорнийского университета создали мозговой имплант – который может лечить тяжелую депрессию с помощью электрической стимуляции отдельных областей мозга, когда уже не, при... не помогают и антидепрессанты. Итак, мы, ви... мы видим, что медицина в техническом аспекте продвинулась очень далеко, и спасибо ей за это. Но, как мы видим из предыдущих диаграмм, из диаграмм предыдущего оратора, здоровье больше не стало, значит, проблема здоровья с помощью медицины не решена. А теперь давайте вспомним про времена, когда главными на нашей планете были животные. Их было больше, чем людей. Люди и животные жили в некотором соперничестве. Они друг друга рассматривали как добычу, хотя, конечно, не всегда. В ряде случаев они были союзниками, и те, и другие ходили на охоту. Каждый раз у них был риск не то, что не добыть пищу, а пострадать либо погибнуть. Но тогда между этими словами смело можно было поставить знак равно, поскольку малейший недуг сказывался на их реакции, внимании и силе, что является самыми важными качествами для выживания. У людей в этом смысле все было то же самое: малейшая несобранность и все. Ты сам стал добычей. Если же это состояние слабое, то зверь не может охотиться или, например, убегать в той или иной ситуации. В природе происходил естественный отбор. Способен охотиться, способен убежать, живешь. Нет мобилизации — значит, не можешь убежать, значит, съедят тебя. Дети с самого рождения за счет трансфера с родителями приобретали навыки, необходимые для выживания в окружающей среде. Есть мобилизационные навыки у родителей, значит, эти навыки есть и у детей. Тогда не было лекарств, больниц, аптек действовал естественный отбор. Долгожителями были люди в возрасте около 30 лет, и они были самыми приспособленными людьми. Из-за естественного отбора не происходило накопления деградирующих признаков. Но с момента, когда человек стал заниматься земледелием и животноводством, он стал отходить от законов природы, стал создавать свои законы, где нет эволюции, из-за этого, что нет естественного отбора, и стала жить по этим законам. Интересно, он практически не изменился. Одна голова, две руки, две ноги. Он стал размышлять. В размышлениях он стал двигаться в направлении выгоды то есть в орудиях труда, в поведенческих аспектах и так далее. Так начался зарождаться научно-технический прогресс. Вот так мы потихоньку за сотни тысяч лет дошли до сегодняшнего дня. Таким образом, из поколения в поколение накапливаются признаки деградации, то есть болезней. Человек, как вид, деградирует, при этом активно развивая интеллект. Это стало модным. Сейчас у людей отсутствуют навыки выживания в дикой природе, без различных благ нашего времени. Но инстинкт жизни сохранился, хотя сильно ослаб. Основной упор делается на интеллект. Тело стало вторично. В чем, собственно, и проблема. Связаны между собой. Поэтому все техники, кроме хора, которые есть в сегодняшний день, не дают пластичность ни тела, ни ума. В наше время человек находится в бессознательном селекционном отборе, а не в естественном отборе. Природное здоровье — это способность выживать, способность конкурировать, способность достигать. Те способности, которые привнесены как возможность выйти из той деградации человеку, в которой он оказался. У хора есть простые стандартные — живой, активный и бодрый. Это и есть природное здоровье. В природе только один параметр здоровья. Чем быстрее человек это поймет, тем лучше. Этот единственный параметр — это мобилизация, трансмобилизация, трансгравитация, трансэволюция по законам природы. Все эти термины есть одно. Если этот единственный параметр есть — Значит, в теле мобилизация существует. Взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой — это не отдельные факторы, это просто отдельные слова. По природе это работает как целое, и любой из факторов, как рессора, пружина, компенсируется остальными. Если внимание падает, то тело слабеет. И напротив, если тело ослабевает, внимание расфокусируется, оно рассеянное. Тему природного здоровья можно раскрыть по-разному. Я хочу сделать акцент на разнице природного медицинского здоровья и почему они никогда не пересекутся. По моему мнению, различие природного медицинского здоровья в том, что природная составляющая отвечает за активность и бодрость человека в современном мире. На сегодняшний день люди психически и физически более слабые, чем раньше. Человек выпал из естественного отбора. Для современного человека постоянная поддержка организма при помощи медицинских препаратов — это продолжение пути к деградации нашего вида. Современный человек не может обойтись без лекарств и допингов. Главное для занимающихся хором — это понимать, что хора, э, если хора хорошо, то не значит, что медицина — это плохо. У медицины и хора разные задачи, цели и инструменты. Что есть природное здоровье словами мастера? Концентрация внимания, неотделимая от концентрации тела, является самым главным природным фактором здоровья, где единство концентрации внимания, или того, что называется ум и пластичность тела, является главным грантом развития природы то, чего в человечестве уже нет. Мастер Хора. Все мы имеем приблизительное представление о том, что такое транс. Человек в алкогольном опьянении находится в трансе. Наркотическом. Шаман тоже находится в трансе. Но они не могут э, по собственному желанию выйти из этого транса, потому что он завязан на химических реакциях. Э, мастер Хора дал определение этому. Это называется темный транс. Но для него есть альтернатива. Природный транс, светлый транс, транс Хора. Если говорить определениями, хора транс- это когда вы пребываете внутри, при этом не теряете связь со внешним миром. Это состояние мы и тренируем в хоро транспорте. Хора говорит, что следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. Если вы начинаете изменять свою собственную человеческую отряду, меняется ваша опорность, ваше внимание, а также дыхание. И значит, что меняется ваша реальность. Хора дает возможность пробудить, узнать, зафиксировать и тренировать природный эволюционный баланс, мобилизационный баланс вашего тела. А это энергетическое состояние, соответственно, дыхание, которое дает возможность энергии жизни циркулировать. Важно понимать, что баланс — это здоровье, а отсутствие баланса — это болезнь. Если вы тренируете природную триаду, то это возврат баланса. И значит, что вы получаете побочный эффект в виде здоровья хора вы становитесь сильнее, выносливее, здоровее за счет того, что опорно ваше тело. А когда опорно ваше тело, ваши органы становятся на свои места. Они начинают правильно функционировать. Меняется их эффективность, потому что они попадают в зону баланса и оживают. Ваше внимание пропитывает тело и становится с телом одним целым. Внешняя концентрация внимания неотделима от его внутренней составляющей, а это и есть транс. Давайте сейчас посмотрим ролик, где мастер наглядно это демонстрировал. Поставьте руки. Ставь так, как тебе комфортно удобно, чтобы тебе было комфортно и удобно. Да. Давай, и делаем запись. По команде медленно, не резко, как при тобой, а медленно. Давайте, кто кого переводит. Давайте. Татьяна, действуй правильно, нормально. Посмотри на нее. Смотри на нее и посмотри на него. Ну как? Тяжело. Ну, Очень тяжело. тяжело. Ну да. он скажет, что ты всем уперся. Ну можно. Да. Это, условно, а за... За да, всем телом да. надо наваливаться, чтобы от нее да. что-то добиться. А, понимаете, мы только запустили только-только запустили а, «Трансатлетик» программу. Буквально только-только. Прошло-то всего несколько дней, или там неделя прошла, да? и вот я Татьяна, вчера прошу, чтобы она посмотрела, как ее силовые, силовое восприятие изменилось, она говорит, ну я что-то так потерял, что изменения есть, а сказать, что у меня сила изменилась, не могу сказать. А не у тебя сила изменилась, а сейчас давайте так, обычное внимание, Татьяна, давай обычное твое внимание, обычное, которое принято это самое. Да, по человечеству. Очень да, да. Ты очень так же медленно. Давайте. Легко? Да. Вот чувствуется, что это самое другое тело. это другое тело. Оно как-то. Да. То есть ты столкнулся не с монолитом каким-то, не с какой-то скалой, с которой надо бороться, а чем-то иным. Хорошо, другой прием, который самый, тот же самый прием, который принят в экиду, который говорит, наша рука, хора, она раскрыта в пространстве развития, во всех направлениях, не просто одна деревянная. Понимаете, надо ходить, и как это красиво. А когда раскрыто все вместе, совершенно другая пластика. То есть я положил руку на плечо. Да? Так. Да? А? Так, да, да, да. Ну, вот, да. Вторая рука, вот так положи, да, вот. Ну, вот ты можешь этим даже полагать, тебе удобно. Вот. И начинай продавливать. Дави, не бойся. Дави, не бойся. То да, продолжай давить. все сильнее, сильнее, да, тебя пальцами начинай двигать. Вот, Посмотри это самое, -то. как она выглядит нормально, то есть видно, да, что внешность чуть-чуть да изменилась. Да ты не бойся. Ты дави не бойся. Болтаюсь. Да, да. да. Вот. Это вполне достаточно. То есть человек выглядит вполне в владеть своей рукой. Она может разговаривать, объяснять и показывать даже в том, что же с ней происходит. Рассказать, что у нее внутри происходит. Да это вполне этого достаточно. Да. Как видите, Игорь, молодой, сильный человек, в этих тестах, соответственно, западный и восточный тест на определение силы не может победить. И не потому, что он слабее или не потому, что он чего-то не может, а потому, что он находится в человеческом типе внимания, а Татьяна Владимировна в трансгравитационном. По-другому можно сказать, что он находится в медицинской зоне, когда Татьяна Владимировна находится в зоне природного здоровья. И мастер наглядно показывает преимущество, в чем разница между этими двумя типами. Вот она, человеческая зона пребывания, вот здесь вот медицина, человеческое внимание и то, что создал человек. И вот она, природная зона, и вот она разница. И как только Татьяна Владимировна переходит в зону человеческой триады, сразу же та сила, в которой она пребывала, находясь в природной триаде, теряется. В данном фильме, в полной версии он идет 45 минут, четко и ясно сказано, что природное здоровье отвечает за мобилизацию, за внимание и за соединение внимания и тела как одного единого неделимого целого. Я хочу обратить внимание на фразу, где концентрация внимания и тела являют собой одно целое. Это и есть главный критерий природного здоровья. Очень важно понимать, что природное здоровье это не какой-то непонятный термин, это не что-то далекое от нас. Природное здоровье — это то, в чем каждый из нас пребывает последнюю неделю, и попадает он туда благодаря тренировкам, которые проводятся два раза в день. Это то же самое, что вы тренируете в зале. Вне зависимости от вида тренировок хора, вы попадаете в эту самую природную триаду помощью эволюционного транса, соединяете тело и концентрацию внимания в одно единое целое, что и является критерием природного здоровья. И результат наступает уже сейчас, вы уже в нем пребываете. Именно поэтому мастер во вчерашней лекции говорил, что вы стоите у истоков формирования новой элиты. Спасибо за внимание.